Тони Хавск. Всем привет, ребят! С вами Красрус. И сегодня у нас будет видео по игре Тони Хавск. Короче, паркур на скейтах от имени Тони. То есть, это как главный герой, если не ошибаюсь. Сегодня я буду делать трюки: вот трюки. Разные трюки, ребят. Так что вышибаем стекло и погнали. Так, у меня сейчас на счету 182 очка. Видали. Оп, сейчас будет не видали. А, видали. А вот сейчас вот будет не видали ребят, да. Тут можно и упасть. Так, давайте чисто через таксишку прыгнем. О, получилось. Ой, ребят. Я просто творю сейчас сумасшествие. Я не знаю, как это назвать. Олли всякие делаю. Сумасшедшие Олли. Ребят, чтобы понимали, я сейчас нахожусь в секретке. Так. А ну сюда, ребят. А это что такое? Похренеть! Ой, упал, опять упал, ребят. У нас цель достигнут тысячи. То есть вот когда будет тысяча, тогда я закончу ролик. То есть ролик может длиться и час даже. Посмотрите, что я творю. Так, Спанч Боб, Спанч Боб. Э, э, э, не буксуй. Ахереть. Ребят, он не может забраться, посмотрите. О, может. Могет. И вышибаем стекло, прям Да, закопично да, да, смотрится. Так. Ну, могу, ну могу я ч. Ну, вы все ч. А, По-моему, для него это жестко. Давайте максимум 200 наберем на паркурчиках Максимум хотя бы, ребят, 200. Олли. Так. она, Прям так вот. Блин. Олли. Ребята, сейчас остановлю скейт. Скейтера даже. Даже хотел сказать. Вот. Олли очень хорошая получилась. Блин. Сейчас очень плохую Олли. Ребят, если запись чуть-чуть э, сорвалась, извиняюсь. Я говорю извиняюсь. Вот наша цель сейчас. Но ну, я все соединю если чего. Наша цель сейчас добраться до ста очков, а то и до 200 Давайте попробуем до 200 сейчас набраться. Блин. М, М, М, М. Я ж ничего не понял. Зей, я типа должен отпустить, да? Стой-то. А, типа, да, я должен отпустить. Хобана у нас равновесие такое, на равновесие прям. Скатываемся. Еще равновесие. Точно, надо сдержаться, да? Оп! Блин. Да. Это сложно, ребят. Так, вот. 279. 340. Та-та-та-та! 352. 279, да? То есть, стоп. Блин! Грохнулся. В основном 279, да? Ребята, опасно сейчас все делать. Ой. Надо еще осторожно все это делать. О! 442. 106. Да вы чё, угораете, что ли? Типа, по-моему, они угорают. Ну ладно, 407, типа такой, отдыхаю весь. Mm, класс. 604 уже, ребята вы понимали чисто для вас чисто для вас грохнулся я лучше грохнулся чем потерять очки все ох блин грохнулся так 466 короче наша цель давай молли прям 0 0 класс ой давай что-то фейк что ли не знаю как как тут этот фейк делается вот так. О. Нормас. А сейчас не нормас. А как свич делать? То есть коротко. Как свич делает сейчас? Получается, мне просто надо ноль сделать, да, я так понимаю? Вот, вам ноль. Ладно. Так, давайте равновеску. Равновеску. Дорогая, мы теряем равновесие. Ладно. Это все шутки были. Сейчас, сейчас нам не нужны шутки. Нам сейчас нужен нолли нолли <св> да. Блин, знаете, когда падает э, персонаж, он постоянно теряет очки свои. Фейк, что-то типа такого, да? Хобана. А я могу ноль еще сделать? Стоп. А, Олли сейчас сделал. Эм, так, стоп. Блин, упал. С 20 очков. Так, стоп. переключить на режим 0 ли? Хлована. 0 200? Свич, потом надо, да. Свич. Ты задолбался своим свечом, блин. 120 мне, пожалуйста. Блин, да зачем мне этот свидж, зачем мне этот фейк? Я ноль сделал, представьте. Представьте, когда круто сделать ноль. Не, ну мне не получается. У меня падать вот хорошо получается, а делать дело неплохо, неплохо получается, Это жестко было. Господи, это Тони прям все громит. Тони Хавск. Не, ну не совсем так Тони Хавск. Да, не Тони Хавск, потому что Тони Хавск это, короче, Тони вот это, это еще есть из GTA 4, from эпизод там. Ну, короче, сейчас не GTA. Да вы что че, издевайтесь, чем? Тогда, ребят, давайте на секретной комнате сейчас все будем зарабатывать. 1800, 1800, 1800. Вы это видите, надеюсь. 75. Ну, конечно, конечно. Конечно, вот почему просто они не прибавляются очки? Почему они не могут прибавить очки? То есть они почему не могут прибавить выигрыш? Почему? почему они только убавляют его? Ну ч ⁇ нельзя, что ли, его прибавить? Вот один минус. Больше никаких минусов, к счастью, не видел. Нормас. 900 уже. ой ой ой ой Тупец. Тони Хавск. Опана! А чё мне не засчитала, что я как бы пролетел? Ну, вот это засчитала. А чё там не засчитала, то, что я пролетел там, э там где... Да блин, остановись, ты уже, Тони, Тони. Равновес все сделай. Ну, компли. Чёрт. 186 очков на... Блин, да ты что, издеваешься, что ли, на мной? 121. 25. 227. Короче, лучше. Сейчас отключу. Просто как свободное катание, чтобы было. Фик Олли. Оба на 360. Тоже нормально. Он нужно поделать. Чтобы... Сейчас. Секундочку. Главное, чтобы эти 360 никуда не улетели. Эм, ну да. Ну они самое главное, что никуда не улетели. триста 360 все. Типа. Ну, конечно, улетели. Короче, знаете, ребят, не знаете, не, не знаете, наверное, но лучше я вам сейчас скажу, что... Лучше, ребят, не надо делать вот когда у вас... Очень много очков, да? Игровых очков. То лучше вот так вот не делать. Потому что вы можете плохо сделать. И у вас потеряются те очки. Вот одна уродливость этой игры. Те очки, которые вот, например, 75 Оли сделал. У меня 75 очков. Ну что это за бред? Вот это вот минус. Самый главный минус. Так. Лучше бы ты то не остановился. И вот так вот бы трогался как бы аккуратно всяких Олли трюков. Да тебе без всяких Оли трюков. трюкач Да остановись ты, блин. Остановись. Так выбиваем стеклышко. Кабздец. Ну конечно, кабездец. Так. Это легко, главное, ребят, сосредоточиться. То есть сосредоточиться на этом трюке. Так. Ну, когда-то везет, когда-то не везет, ребят. Нам надо хотя бы 1800 набрать. Опять по идиотски. Вот 150, ребят. Как попасть в эту секретную комнату? Очень легко. Для меня это не совсем уж легко, ребят. Так, разворот. Люблю скейтинг, но у меня скейта нет. Так, оба -на! Потом останавливайся. там разворот делай. Потом уже останавливайся, останавливайся, говорю. Почему ты не можешь остановиться? Все заново придется сейчас делать. Давай, давай без меня. Так. Останавливайся. хоп хоп хоп хоп хоп Шу -шу. Вот так. Отлично, ребят. 216 нам надо 1000. Отключаем все трюки. Слушайте. Смешно. Ну ладно. Эм, да. Так. Ну ладно, это странно как-то было. Типа как бы полетел и все, и сдох. Да. Так, надо как-то отсюда вылезти. Да. Прикольно вылез. Ребят, знаете, если вы случайно нажали вот так, то сразу идите к красной полосе. Лучше гро грохнитесь. Ну, не дай бог, конечно, но... Ну вы не потеряете очки, когда вот так вот в красную зону попадете. И я опять потерял очки, -мо! Ч ж такое? <с> ну ладно. Сейчас еще наберем Давай. Выбивай, стеклушка. Давай на Олли одних пока зарабатывай. Ну сейчас а, 90, да? Типа как бы 90, но мне это мало. Давай. Секретной комнаты. Что за говно вообще? Почему я с секретной комнаты не заработал очков игровых? Разумеется. Мне постоянно придется игрока вот так вот дуражить, постоянно, ну, дергать постоянно придется. Да, его, получается, придется постоянно даже останавливать. Отпускать, потом газовать. Текстуры плохо это я не понял ничего как-то еще можно нафармить вот так вот 218 324 371 да стой ты блин 43, ребят. Спешал. Спешалом, прям. Так да, вот набрал. 433 пока. Ребят. Фармим. Сейчас на надо. 373, отлично, блин. Теперь придется на 400. Бежать. 384 уже. Я понимаю, что наверное это нечестно так фармить. 448. 370, 300, короче, вряд ли у вас этот способ проработает. 428, потому что это очень, ребят, опасный способ. Ну да, типа такого. Ну да, типа такого. Короче, давайте лучше вот так вот наработаем на вот таких вот действиях. Оп, 120. Блин. 275. Это чисто пользуйтесь этой функцией вот. Если типа зажать. Сейчас я вам покажу. Если типа зажать э, помощь и настройки, если типа зажать В и С, то оказывается, вот В и С, то оказывается нужно вот так вот сделать. Так, фармим опять, блин. Надо нафармить опять их. Хотя бы 445, ну ладно. Ну, пофиг. Но все равно их сейчас попробуем до 1800 хотя бы дофармить ну хотя бы ну хотя бы до 1800 и не потерять эти очки Хоп, стоп стоп парик и не потерять эти очки ребят это нам не засчитала ой игруля игруля я тебя не понимаю 432 чтобы вы понимали еще что все равно это ребят сложно чуть-чуть но это возможно сделать как-нибудь блин 5 150 очки почему о 426 уже так, фарм, фарм. Ну, 272, ну, фармить очки, это вот в этой игре именно, это вообще просто геморрой полнейший. Пока вот это нафармишь, это просто пипец. Еще и записывать надо. Пипец полнейший. Просто криндик. Я не знаю, еще уставший. Пипец. Давай, короче, вот так сделаем. Типа вот так вот отсюда Газуем! Так, разворачиваемся. Да! Нет! <noi> Ладно. Как-то надо нафармить, ребят. Как их нафармить? Я даже не знаю. Как их можно вообще наф... нафармить именно в этой игре? О, что-то начинается фармить, ребят. Главное тут э, про про версии зажимать постоянно пробел перед каждым трюком. Хоп, девятьсот. Так, ну что ж, давайте фармить. 279 семьдесят девять, да? давайте сейчас профармим 381 так 395 117 да вы что издеваетесь что ли блин 360 еще падение блин хорошо что падение еще не засчитывается если бы еще зачитывались еще падения это просто был бы геморрой полнейший. Тут бы вообще невозможно было бы эм, очки набирать. Тут вообще бы это невозможно делать. Было. Блин, я даже не знаю. Вот у меня сейчас очень будет, наверное, длинное видео. Скажите, а, типа, что длинное видео? Ну, скажите. Длинное видео. Ну, просто очень длинное видео, по-моему, получится нам надо хотя бы давайте 300 давайте 300 наберем хотя бы ну хватит уже блин то на диске не дай бог место кончится опять ты башкой своей ударился ну, максимум если получится 1800 давайте например 270 и мы падаем давайте 300 чем то давайте Все, начинается 300 уже ребят уже 300, получается, у нас еще есть шанс. Э -э ну, 385. Давайте максимум до 400 будем играть. Попробуем сейчас остановиться. Йо, там опто, опять 108 просто будем фармить на опто, 500 можем значит опто, да? опто, ладно блин тупо 291 но ну, ребят мы уже знаете близко уже к 400 максимум и мы опять упадываем мы уже близко ребят 282 422 Триста тридцать три, двести шестьдесят девять, тридцать шесть, двести пятьдесят восемь, двести семьдесят восемь, четыреста тридцать один, четыреста двадцать. 251 265 ребята это уже просто но ну, не знаю давайте хотя бы 300 ровно наберем но нам надо 300 набрать понимаете это блин он упал попробуем сейчас тогда с той комнатки прыгнуть я уже научился как прыгать В ту комнату Красиво даже прыгать. 1200, ребят. Вы видели 1200? Вот я сейчас остановлюсь. 1200, ребят. Я... Ну, ребят, наверное, знаете, наверное, запись слетела, но я это с, соединил. Ребят. 1200. Ладно, ребят, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие видео. А с вами был Красрус. всем пока. Также не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте, добавляться в группу моего канала, подписываться на мой инстаграм. Всем пока.